Следующая ступенька – карта целей. Это, на мой взгляд, один из самых важнейших инструментов. Он позволяет по полочкам разложить картину будущего на один, 2, три года вперед. Это тоже шаблон. Специально мы вместе будем его заполнять. Мы выделим инициативную команду, которая будет отвечать за ядро карты целей. Будем выделять отдельных членов нашей команды, которые будут отвечать отдельно за продукт, за продажи, за систему производства и обучение за внутренние принципы и ценности команды. Мы вместе будем объединять потом работу разных групп для того, чтобы сформировать единую картину. К чему мы конкретно хотим прийти, а потом эту картину разделим на проекты. И будем пользоваться инструментами устава проектов, но уже не на основании текущих возникающих вводных, а на основании понятной, мотивирующей, достижимой, осознанной, осмысленной картины. Это интереснейшее приключение, нам оно все предстоит. Нам там нужно будет вкладывать свою энергию творческую. Управлять целями нужно вот в нашей трактовке, чтобы согласовать, чтобы уйти от раздоров, потому что мы маяк поставили, вектор на магничности включили, и мы все по этому вектору направились в одну сторону, от раздоров уходим, потому что однажды потратили время на согласование общей картин. Цель нужна для экономии. Мы сократим время на принятие решения, потому что мы однажды усилия применили, Приоритеты расставили и теперь каждое решение просто пропускаем через соответствие нашей цели, экономим время. И цель нужна для того, чтобы добиваться фундаментально новых возможностей, для того, чтобы мотивировать себя, для того, чтобы получать удовольствие от созидания. Потому что, если не потратили по 50 циклу время на планирование долгосрочной картины, ну, сложно к осмысленной долгосрочной картине будет прийти. То есть Цель – это инструмент руководителя, к нему нужно со всей серьезностью относиться. У нас для этого есть серьезнейший шаблон. Он потребует усилий, это непросто, но оно того будет стоить.